Не как работает? Я на После чем. Любой нормальный мужик схватился за это. такая одинаковая одинаково меня Я уже робот Второй. Отец, у нас только потому, что можешь меня играть, вот тут вот и и, и, и, и, и Обязательно Рикачев Биберити Почему Бичун Рикачев Ту Ту Ту Ти Ти Ти и начинаешь работать. Я обычно чуть-чуть. А да. вот, я так да, могу уменьшить. <coughs> так. Вот. И потом я первую Вторую тоже уменьшу. А туда это вот, скайп или там кто-то заклад, любой поможет. Так, титри на магазин. Обычно 3, 4, 5, п набывают. Внимательно смотрите, запомните. учит, а потом просто даже не читает, что там например, пикает машина, не читает, увидит сразу но, например, номер дома, увидит у номер, не читает, сразу набирает, убирает, убирает что входит. Да, это витрина. Они отвечают, что это... Это что будет? Да, Вита... там такая Можешь перейти. Мои аградры капчей все Работает. Она хорошо идет, хорошо. Я время, когда подёргал, раз, раз, раз, раз. Стоп или топ включил, чтобы отработать быстро. Вы видите, работа как-то, я, подходит, правильно, На а привык, это Утром встретил не встретил не по делам, встретил не встретил не встретил не встретил четыре, встретил что-то не встретил не не встретил не Добрый день. Валь. тебя Ну, я думаю, что Так все вроде бы понятно, Там да? да. Это 16-й рекапчик. Когда И ты убиваешь в этом доме, там бочка взрывается. Не, другой работа, Но это, я пойму, точно а это подход. Работает. Ты знаешь, что не Блин, я хочу на Петрина. Вот петрина. Вот. Петрина. Вот. Закрываем. Пляжный дождь. Вот. Будет мать два еще. четвертый. нету, Подтверждаем. Я. не робот. Красный. Ошибка. Еще. Добавляю. Добавляю. Ошибку. Поделем. Но теперь Много. Вот это чертить надо. так Вот. Вот. Вот. вот, вот. все, Что подтверждает? Вот это легко, такой трудно. Если ну, ну, я что покажу, как поменять картину, это непонятно. Например, не может, нужно. Далеко не надо. От непонятно, раз, не так раз От непонятного. От непонятного. От вот. вот, вот. То, он на помощь даже идет. Что непонятно, поменяют, все просто легко. А, даже ребенок, поработал. Папа дает тебе там там, на работу. это прав, папа. И снова нажимают. Ну это ю, реально, кра, должен пробовал. Так, я покажу, О! как я оттуда выводил. Это смертельно. Я боюсь, я боюсь, это смертельно больно. Не смей, не смей, не сдавай. держись, держись, Смит, я с тобой. Где Все видео. Ой, как ну, это, да, вот как в школе. Наверное, Гара это за неделю просто. А 4% <coughs> <и тихо coughs> процентовый Ну, в принципе, все, okay. рассказал.